Будущее за учителями. Стипендия Жареса Алферова редкий экспонат в музее Лобачевского. Там изображены стрела, подхова, пчела и шестиконечная звезда. Каждый из этих символов имеет собственное значение. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Амир Ахтямов. 19 августа в Крыму завершается фестиваль креативных лидеров изменений Таврида Арт. 4 участников со всей страны собрались на одной площадке для творческого самовыражения и поиска единомышленников. В их число вошел и Казанский федеральный университет. По словам специалиста Департамента по молодежной политике Казанского университета Артура Розанова, в состав делегации вуза на фестиваль вошли 19 человек из Института международных отношений, Института филологии и межкультурной коммуникации, а также Института дизайна и пространственных искусств. Творческая команда самого юного институт Института вуза представила Казанский университет в интерактивных объектах в рамках республиканского павильона. Сотрудники представили свое видение образа Казанского университета как место слияния прошлого и будущего, место получения знаний и рождения новых идей, встречи единомышленников и поиска своего пути в жизни. В Елабуге завершился фестиваль школьных учителей. О том, как прошел третий день фестиваля, расскажет наш корреспондент. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось торжественное закрытие 12-го международного фестиваля школьных учителей. За три дня на фестивале состоялось 17 публичных лекций и более 100 мастер-классов, на которые зарегистрировалось свыше 3000 человек. Главной темой фестиваля стало гражданско-патриотическое воспитание в школе. В ходе занятий были представлены лучшие педагогические практики, интерактивные игровые технологии, направленные на воспитание патриота и гражданина. Самым насыщенным на мероприятии стал второй день фестиваля, когда в течение 10 часов состоялось более 80 лекций и мастер-классов. Темой третьего дня фестиваля стало формирование функциональной грамотности школьников. Образовательная программа была представлена экспертами Приволжского межрегионального центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Это очень большое событие не только для нашего города, но и для республики и вообще для России в целом. Значимость учительской профессии на сегодняшний день просто неоценима. Мы понимаем, что на учителях лежит огромная ответственность за наше будущее. И кто, как не они сейчас будут это будущее формировать. И когда мы видим их вовлеченность вот в эти мастер-классы, вовлеченность вообще в фестиваль, мы понимаем, что наше будущее в надежных руках. Они фанаты своего дела, они любят свое дело, а это самое главное в их профессии. В ходе церемонии закрытия, свои заслуженные призы получили победители творческих конкурсов, а также наиболее активные участники мастер-классов. Обладателем приза в виде бесплатной путевки на следующий 13-й фестиваль школьных учителей стала учительница 25-й школы города Альметьевска Марина Кошлакова. А главный приз – путевку в санаторий от Татарской организации профсоюз работников образования получил учитель многопроверного лицея номер 37 города Нижнекамска Владимир Голованов. Сюда я приехала уже во второй раз, первый раз была в 2018 году приезжаю, потому что очень хочется видеть передовой опыт своих коллег. Очень хочется пополнить копилку знаний и всевозможных приемов, моментов, которыми можно своих учеников, ребят порадовать. А в этом году еще радуюсь, что была возможность самой выступить и дать мастер-класс, ну и получить обратную связь. Поэтому это очень важно. А еще, конечно, море положительных эмоций. Потрясающий город, друзья, с которыми будем теперь общаться. Ну и вообще, вот даже ваши студенческие позитивные лица, это очень радует. В завершении фестиваля организаторы пожелали всем участникам хорошего учебного года, в котором нашлось бы место для применения всех полученных знаний, а также бесконечного профессионального развития и совершенствования. А следующим поводом для этого станет 13-й международный фестиваль школьных учителей. Алина Красильникова, Универньюз. Доценту кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики Казанского федерального университета назначили специальную стипендию имени Жареса Алферова. Все подробности смотрите далее. Стипендия имени Жареса Алферова присуждается выдающимся молодым ученым в области физики и нанотехнологий. Соискателям необходимо не только быть участниками исследований, но и иметь научные публикации, отражающие их деятельность во всероссийских и международных изданиях. Накануне приказ о на назначении персональных стипендий подписал министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фольков. В десятку победителей вошел Булат Галимзянов, представитель Казанского федерального университета. Я благодарен всем нашим сотрудникам, которые у нас вот на кафедре работают, так как каждый сотрудник он вот помогал, подсказывал, э, так сказать, одного сотрудника я научился, вот, коллеги научились одному делу, другому, другому и так далее. То есть мы команда... И благодаря вот такой команде слаженной мы достигаем таких результатов. Отчасти, вот эта вот победа в этом конкурсе тоже является большей частью даже засугой нашего коллектива, а не только моего, так сказать. Стипендия имени Жареса Алферова выплачивается ежемесячно на протяжении года. Ее размер составляет 20 тысяч рублей. Это своего рода поощрение и инструмент для дополнительной мотивации талантливых ученых. В своей заявке Булат приложил научные работы, связанные с изучением пористых материалов. В будущем оно может помочь, к примеру, в создании медицинских имплантов. В на настоящее время у нас достаточно много интересных проектов, задач, которые мы сейчас решаем. Одно направление это как раз пористые материалы, которые мы сейчас вот продолжаем исследовать. Второе направление это тонкие пленки, это гидраты, газовые гидраты. У нас вот как на крефте тоже есть сотрудники, которые все это исследуют, тоже там принимаем, принимаем участие. Это вот исследование связано с формированием полостей, то есть как трещины образуются, нано трещины, как они развиваются, как их как их залищивать. вот Все эти моменты мы исследуем сейчас. Вот Много-много таких направлений, где мы ведем исследование. В ближайший год на кафедре намечен большой объем работы. Однако это нисколько не пугает ученого. Наука и его страсть. В команде Булат выполняет разные функции. В основном занимается разработкой компьютерных программ для теоретического моделирования. Вот и в ближайшее время ученые планируют продолжить свои исследования, используя этот метод. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. Универсальные солдаты на сельскохозяйственном поле в скором времени полностью заменят человека. О беспилотном тракторе и совместной разработке ученых Казанского федерального университета смотрите в сюжете. С проблемой стареющего населения и нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве сталкивается большинство развитых стран. При этом спрос на сельхозпродукцию неуклонно растет, что создает угрозу для продовольственной безопасности стран и мотивирует фермеров активно внедрять автономные технологии. Беспилотные тракторы и техника уже успешно справляются со многими трудоемкими задачами. Посадка, прополка и уборка овощей и плодов, опрыскивание и борьба с сорняками, внесение удобрений и полезных, в, культур. в рамках программы стратегического академического лидерства Приоритет 2030 Институтом вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета совместно с МТЗ Татарстан был разработан макетный образец беспилотного трактора. Являемся лидерами, по крайней мере, по методологии беспилотного транспорта. То есть за последнее достаточно большое количество лет, последние 8 лет, нами был создан аппарат аппаратное обеспечение, которое позволяет быстро и эффективно автоматизировать любые виды техники данного конкретного заказчика. Очередным заказчиком является нашим партнером Минский тракторный завод, с которым мы на текущий момент проводим работы по а, выпуску в формате прямо аксессуаров, опций, а, системы автоматизации различных видов тракторной техники. Напомню, что совсем недавно в Екатеринбурге прошла международная промышленная выставка на ПРОМ. В рамках мероприятия была представлена экспозиция тракторов, в том числе образец сельскохозяйственной Техники высокой степени автоматизации на базе трактора Беларус 152, кроме механических всех совершенствований, то есть, там были поставлены различные печатные платы. То есть, он полностью электрифицирован, полностью оборудован компьютерной техникой опять же в рамках макетного образца, необходимого совершенствовать уже до опытного до серийного изделия. Пока что в рамках макетного образца беспилотному трактору требуется небольшая доработка в системе навигации. Сейчас он ориентируется только по машинному зрению. Мы планируем очень много сотрудничать с Минским тракторным заводом, с нашим МТЗ Татарстана и перейти уже к разработке тракторов среднего и тяжелого типов, что уже сейчас прорабатывается. Уже проработан вопрос о передаче нам трактора среднего типа для автоматизации. Разработка беспилотного трактора уже заинтересовались в ряде компаний. На данный момент ведутся переговоры. Елизавета Никитина, Тимур Табаров, Фарид Закитаглы, Универньюз. Какой редчайший экспонат хранится в музее имени Николая Лобачевского? Смотрите далее. В музее имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета хранится один из самых главных и ценнейших экспонатов музея, личная печатка Лобачевского. На протяжении многих поколений эта печать хранилась в их семье и как... она хранилась даже как ценные реликвия, потому что даже во время Великой Отечественной войны, во время блокады, его родственники жили в Ленинграде, точнее потомки Николая Ивановича жили в Ленинграде, и они вывозили из эвакуации как раз эту печатку. То есть они ее берегли как главную реликвию. Впоследствии в 1956 году в Национальном музее ИТА-ССР проходила юбилейная выставка в честь Николая Ивановича. И его потомки приехали сюда и передали эту печатку в Казанский университет. И эта печатка стала главным экспонатом, одним из главных экспонатов Музея истории Казанского университета и один из первых экспонатов. Впоследствии она, ну, этот экспонат довольно был ценен для музея, и о его ценности говорит то, что ее, эту печатку экспонировали только в том случае, если проходили какие-то важные мероприятия или приезжали высокопоставленные делегации. Впоследствии она предстала перед нами в музее Николая Ивановича Лобачевского в 2017 году. Сама печатка выполнена в форме женской головы. Это девушка-француженка, скорее всего, крестьянка. Но возникает другой вопрос. Почему именно крестьянка? Потому что главный убор на этой девушке Бор распространен среди французских крестьян с эпохи еще Средневековья. И сделана она из бронзы с частичной позолотой. Почему же эту печатку мы называем печатка Лобачевского? Дело в том, что на круглом основании печатки располагается фамильный герб Николая Ивановича. Именно поэтому гербу ученые определили хозяина заветной печатки. В 1838 году ему было пожаловано потомственное дворянство, и он, как потомственный дворянин, должен был иметь свой собственный родовой герб. И он вместе с герардмейстерами, с различными специалистами, стал его разрабатывать. Вот Там изображены стрелы. Плоткова, пчела и шестиконечная звезда. Каждый из этих символов имеет собственное значение. Помимо Геральдмейстера, его конторы в создании герба принимает участие и сам Лобачевский. Можно предположить, что каждый символ, изображенный на гербе, отражает натуру его владельца. Если говорить о точной дате создания печатки, то она неизвестна. Но ученые предполагают, что это конец 18-го, начало 19 века. Амир Ахтямов, Универньюз. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!